Друзья, всем привет! Сегодня 30 декабря. Сегодня, наверное, самый-самый холодный день, который у нас был этой зимой. На улице минус 22 градуса. Я боюсь представить, что там, что там с ветром. Очень холодно на улице. Сейчас поедем на авторынок, там, наверное, еще будет холоднее. Вот. А, хотим поблагодарить всех за подписку, то что нас поддерживаете. А, поддержите нас, подпишитесь на канал, потому что вот третий раз уже говорю, а, ну, сейчас идет соотношение где-то 50 на 50. То есть 50% людей смотрят с подпиской, 50% людей смотрят без подписки. Хочется, чтобы, в общем, <красотополкания> подписывайтесь, поддерживайте нас. Сегодня у нас идет продолжение нашего мини-сериала. Снимаем для вас, показываем весь японский автопром, все автомобили, которые продаются на авторынке «Зеленый угол». Сегодня у нас мини-вены. Кстати, в комментариях писали, где аутбэк. Ребята, аутбэк был, он был снят. Честно, я забыл его вставить. Поэтому сегодня в минивены вставляем аутбэк. Дальше. Не говорю год. Смотрите. Подходим к машине. Вот где год указан, там указан. Там обязательно год говорим. Обязательно говорим цену. Где, допустим, указана цена и... Не указан год. Ну, как? Гадать, что ли, будем? Гадать не будем. Возьмем опять максимальное количество автомобилей, которые будут открыты, будут продавцы. Откроем, покажем, которые будут закрыты. Хотя бы будем искать те, будем искать те, где указана цена. Напоминаю, завтра, 31 числа, в 15.00 по Владивостовскому времени будет прямой эфир. Пообщаемся с вами напрямую. Позадаете вопросы, обсудим темы. Ну, в общем, просто поговорим. Поэтому не переключаемся, смотрим минивэн. Идем на авторинок, зеленый угол. Ну, собственно, как я и говорил, на улице еще, еще холоднее, но ничего, у нас настроение такое предновогоднее. Начнем, наверное, так, с такого, с популярного, популярного минивэна. Это Toyota wish значит самая высокая <смех>, самая высокая комплектация монотон три комбинированная кожа бесключевой доступ старт двигателя с кнопки ну в принципе в принципе я думаю здесь есть все значит черный цвет фары линзы резина зима на повторители это уже идет это уже идет рестайлинг Ванатон комплектация, хорошая комплектация, довольно мало автомобилей, здесь отделка идет немного другая. Эти кожи, ну не кожаные сиденья, сиденья с кожаными вставками, климат-контроль, кожаный руль, подлокотники. Цена автомобиля, а, так он у нас получается стоит 955 тысяч, цена 2011 год, декабрь, практически 2012 год. Второй ряд сидений, он двигается. Есть проход на третий ряд сидений. Но на третьем ряду сидений сразу говорю, место очень мало. Кстати, знаете, многие задают вопросы, то что подписчики у вас как-то мало, слабо растут, ребят. У нас канал такой. Вот всех вас, кто на нас подписан, скажем так. Это все честные подписчики. То есть нас никто никогда не раскручивал, не рекламировал. А какие-то накрутки на ютубе мы не делали. Поэтому все подписчики у нас честные, реальные, живые. Автомобили, как видите, прибавилось. Перед Новым годом выбор, выбор большой. Сейчас, наверное, спайка откроем. Ну, хоть он и пятиместный, но все равно его он считается как, как минимум. виш идет коробка передач вариатор двигатель 1 и 8 напоминаю 2011 года выпуска стоимость автомобиля 955 тысяч это идет honda spike тоже популярнейший автомобиль который постоянно пользуется спросом гибридная версия скользко ужасно скользко а гибридная версия двигателя идут Полтора литра. сам Опять самая высокая комплектация. 43,5 балла. Резинная зима. Стоимость автомобиля 785 тысяч. Тоже есть разнообразие комплектации. Сиденья обычные, кожаные, с кожаными вставками. Электро-дверь. Автомобили есть на климат-контроле, есть без климат-контроля, с подлокотниками, с мониторами. Второй ряд сидений. Чистенький ухоженный. Очень холодно. Говорю, самый холодный день этой зимы. А большинство автомобилей, ну, они предназначены где-то там для отдыха тоже что-то возить. Ну, посмотрите в каком состоянии данный салон. Здесь у нас идет трансформация. Прожектор вот такой установлен, полочки, колоночки. Практичный, очень практичный автомобиль на штатных литых дисках ух ты здесь комплектация еще идет две электро двери тоже богатая комплектация задние сиденья кстати складываются здесь в ровно повод таким образом можно переночевать в автомобиле мне нравится у автомобиля очень высокая посадка то есть ты не садишься не проваливаешься как в седан, да а садишься ну вообще просто просто супер замечательно кожаный руль полный мультируль есть круиз-контроль две электродвери подогрев дворников подогрев лобового стекла отключение антиюза в автомобиле очень много места 2011 год стоимость данного автомобиля 785 тысяч Honda Frit Plus свежий кузов 1 миллион двести тридцать тысяч рублей. Хорошая комплектация. семнадцатый год, 6 месяц, полтора литра, джи-салон, 5 мест. Электродверь, подтяжка, пробег 80 тысяч километров. Посмотрите. Передняя часть, как изменилась у автомобиля. Он полностью изменился. И внешние, и внутренние. Штатные литые диски, хорошая зимняя резина ключевой доступ кстати автомобиль не знаю как вам сейчас его показать севший аккумулятор задняя часть автомобиля тоже изменилась давайте со стороны водителя посмотрим вот говорите да вот засветка идет снимая, ребят ну вот ну вот солнце светит ну что делать не представляет же автомобиль не знаю как вам показывать дверная карта тоже все изменилось сиденье кожаные ставки, два подлокотника мультируль круиза нет подстаканник электро дверь антибукс ручник ножной торпеда панелька все смотрите как изменилось второй ряд сидений туда к сожалению мы не попадем. полтора литра варик чисто аж не знаю как вот вот блячка да вот такая когда ездим Ногу ставим не вот сюда, как положено, а вот сюда. Протирается у нас этот половичок. Кнопка старт. Руль идет кожаный. Верхний бардачок, нижний, нижний бардачок, сверху идет ну, вот, полочка так называемая. что туда можно положить. Подстаканник, вот bluetooth тоже можно. Подключить очень удобного вот такое зеркало для обзора именно на второй, на третий ряд сидений, на второй ряд сидений, занять здесь третьего ряда нет. Огромные просто такие солнцезащитные козырьки, подсветочки нету. Зато есть вот здесь верхний бардачок. Итак, это новый Фрид, Фрид Плюс, полтора литра, семнадцатый год, шестой месяц, 1 миллион двести тридцать тысяч популярный семейный минивен, honda freed honda freed honda freed Spike. допустим фриды есть пятиместные, есть 7 местные там 8 местные спайки они идут только 5 местные данный автомобиль это honda free 2012 года выпуска стоимостью 770 тысяч рублей он на зимней резине на литье повторители также есть бесключевой доступ Кстати, на автомобилях 4 воды устанавливается автомат, который все так любят. Почему вы боитесь вариаторов? Так, ну, здесь батареечка у нас села. Не батарейка села, мне подскажут, сейчас дадут ключи от данного автомобиля. Поменяли ключи. Подстаканник. Электродверь с левой стороны, регулировка зеркал, антиюз, корректор фар, стеклоподъемники, подлокотники, климат-контроль, есть автомобиль без климат-контроля, мультируль. Второй ряд сидений, как видите, идет сплошной, есть, кстати, раздельный. четыре колеса влазит без проблем третий ряд сидений крепится по бокам ровного пола здесь нет что это у нас стоит это у нас стоит ребят передний привод Итак, 2012 год, передний привод, 770 тысяч. Кстати, есть передний привод, есть 4ВД, есть передний привод, гибрид. Toyota Siemens, тоже довольно-таки популярный автомобиль. Данные серого цвета, 16 год, указано то, что он есть в статистике. Ребят, надо проверять обязательно. Повторители, летняя резина, боковые двери сдвижные, 4ВД, передний привод, гибрид. Камера заднего вида. Мне нравится в сиентах у них... Третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений. Ну и также очень удобная трансформация салона. Сзади подстаканники, колонка, подсветка, какая-то ниша, что-то можно положить сюда. Боковые двери есть электро, есть не электро, есть одна электродверь. Тоже такой интересный комбинированный салон, довольно много места в автомобиле. Многими стоит выбор брать либо Сиенту, либо новый фрит. Данный автомобиль на ключе, одна электродверь, климат мультимедиа пробег 92 тысячи. На автомобиле двигателя идут полтора литра, корректор фар, зеркала складываются. Неплохой автомобиль по надежности вообще по, по вместимости по комфорту вы ну, сравнительно недорогой да по меркам скажем так минивенов 16 год 827 тысяч универсал outback но ну, это идет уже класс повыше подороже 1 миллион 640 тысяч рублей салон кожа подогревы сидений омыватели туманки штатные литые диски рейлинги установлен багажник также есть бесключевой доступ по низу идет хром. задняя часть автомобиля накладочка такая стоит так немного неудобно здесь ходить Посмотреть багажное отделение. Проберемся, не проберемся? Оп. Ух ты, тут еще у нас идет электро дверь. Очень хорошая комплектация. Вот знаете, что мне нравится в Уолдбеках, что в этих кузовах, что в предыдущих кузовах, что в старых кузовах, у них очень большой багажник. Реально, просто огромный багажник. Оп, кнопочку нажали, дверка у нас закрылась. сидения электропривод дверная карта тоже идет кожа кожаный мультируль далее идут железные x-mod ручник вариатор климат-контроль большая магнитола надпись outback мультируль круиз-контроль движение движение по полосе место нормально сзади место тоже какой-то стоит здесь такой ионизатор так, кнопка старт заводится тоже заводится тоже такой знаете прикольный субаровский звук магнитола стоит subaru пробег указан 102 тысячи а, есть подогрев сидений на два режима температура за бортом минус 8 ну и собственно сам климат который показывает куда сейчас что куда у нас дует посередине вот такого плана колоночка здесь у нас идет тоже отечница место да места много в таком автомобиле есть даже память сидений вот так ну блин ё кто что-то ездил как-то меня вообще смотрите скручила и куда-то и куда-то вниз унесло даже не знаю два подстаканника бардачок так, а здесь он у нас не ездит. Ну, цена, да, цена хорошая на автомобиль. 15 год, 2,5. 4 воды. Кожаный салон. Ладно. А, кстати, дверь у нас открывается. Багажная с кнопки. Отключение датчиков при столкновении Так, открыть. Закрыть. Антиюз. Вот это вот, не знаю, если честно, что такое. Глушим хороший дорогой комфортабельный автомобиль друзья еще один мини но это такой мини вен которых, которых действительно нет и ух их очень мало я не знаю почему их не везут но поверьте это достойный автомобиль Итак, так тринадцатый год объем двигателя 2 литра автомобиль еще и 4 в.д. есть разные комплектации камера заднего вида автомат простой 7 мест дверь с электроприводом туманки резина зимняя хотел сказать штатное литью нет литье идет не штатное. это такой полноразмерный минивэн Черный салон тоже не грязный, не уделанный, не испачканный, не зачуханный. Климат-контроль, подлокотники, два подстаканника, ручник, где положено. В этом вон, вижу с кнопки, но сейчас туда подойдем. Так, не понял. Странно, посмотрим сейчас, почему не открывается. Значит, багажная комплектация, кстати, видите, Highway Star. А, три ряда сидений. Ну, полноценный объем багажника показать не могу. Причины видите? третий ряд сидений есть подстаканник слева справа остается еще и багажник ну естественно если мы убираем третий ряд сидений то получается просто огромное багажное отделение замены всякие типа не что-то менял дверь видите да одна сиденье тоже такой приятный материал на ощупь бесключевой доступ кожаный руль Мультируль. Места очень много в автомобиле, очень много по передней части. Аирбэги в стойках есть. Здесь, ну да, здесь такой тверденький пластик идет. Ручник, как я говорил, где положено. с кнопки. Глана стоит. Так дальше, ребят, руль у нас регулируется по вылету не регулируется, регулируется он только по высоте. Давайте попытаемся попасть все-таки на второй ряд сиденья. Не знаю почему. Что там у нас? Ой, сообразить бы еще, а? Самому бы неудобно. Вот так. Открывается. Сиденье у нас двигается вперед. Назад. Блин, замерзло все, а? Ладно, не будем двигать. А на втором ряду сидений места тоже очень много. Феста тоже была в пользовании, но а, был автомобиль, предыдущий кузов был. Против ничего сказать не могу. 2013 год, 2 литра, 4 ВД. Стоимость автомобиля 810 тысяч рублей. Еще один минивэн, это а, конкурент Toyota Wish. Это у нас идет Toyota Isis. Начинка, в принципе, в принципе одна и та же. Комплектация платана, ребят, к сожалению, автомобиль он закрытый. Открыть его не получится. Вот. А сейчас идти искать, кто нам откроет, уже просто, честно, нет времени. Я думаю, а, да не думаю, а знаю то, что есть. Дверка приоткрыта, не получится? Не, не получится. А, есть. У нас в обзорах, в наших видео этот автомобиль поэтому кому будет интересно полистайте наше видео посмотрите найдете двигатель 18 передний привод 4 воды гибрида не бывает хороший надежный реально хороший надежный автомобиль шустрый юркий красивый внешний вид стоимость на автомобиль тоже не указана, но это 10 год стоимость знаете можно гадать могу ошибиться я думаю тысяч наверное 850 он стоит где-то где-то в этом районе honda odyssey полноценный минивен. три ряда сидений 15 й год объем двигателя 2,4 литра. Мы вам снимали э, каравана вот продавец тот же поэтому э, цена к сожалению здесь ценника мы не знаем еще раз повторяю кому прям очень интересно сколько он стоит открывайте дром смотрите мы вам показываем наличие автомобилей что вообще есть у нас из японского автопрома сзади chrome sonары комплектация абсолют багажное отделение но оно, знаете такое углубленное третий ряд сидений тоже полноценный третий ряд сидений взрослому в принципе тут будет нормально кожаные вставки розетка подстаканник подстаканник литые диски летняя резина по бокам тоже идет хром я думаю двери с электроприводом должны здесь быть да второй ряд сидений мы можем отрегулировать ну, вот смотрите вот сейчас я так понимаю он отодвинут до конца здесь место в вагон то есть двигаем немножко второй ряд вперед как допустим левое кресло и посмотрите, и сзади реально полноценное место идет. Шторки, дуйки, печка, чистейший ковер, проход на первый ряд сидений. Ну, там никто не ходит. Место водителя, электропривод, зеркала складываются, две двери полный мультируль. тонары японец установил спидометр 180 заведется завелся электронный тахометр минус 9 пробег показывает 77 кожаный руль мультируль у нас работает здесь идет электронный климат-контроль места в автомобиле очень много очень комфортно Хорошо, что есть подлокотники. Я, допустим, мне так, я без подлокотников, извиняюсь, ездить не могу. АРБГ по бокам, сзади, раз, два. Здесь в стойках АРБГ. Ну, естественно, здесь и здесь. Что у нас тут еще есть интересного? Вот такой вот столик выезжает, он вот таким образом. И еще два подстаканника. Соответственно, заезжает ручник, руль. Я вот что-то, знаете, про... Так, не ругайся, про руль все время забывая показывать, как он регулируется. Вверх-вниз. И по вылету тоже здесь он регулируется. Кнопка старт. Здесь так, знаете, под дерево сделано. Ну, салон клево, конечно. Что говорит то 15-й год, 2.4, 4 ВД автомобиль. С пробегом-то 70 тысяч. Круиз контроль даже есть. Солнцезащитные козырьки. Зеркало. Но это, смотрите, два в одном, да. Очки туда можно положить, а можно сделать как зеркало, только не знаю для чего, ну и кого туда смотреть, если честно. Шикарный, шикарный автомобиль, но и не дешевый. Вот, заходите на дром, кому интересно, смотрите, сколько он стоит. Еще раз просто полюбуйтесь внешним видом данного автомобиля. Toyota wish синий цвет, туманки, родные литые диски. Автомобиль 2010 года это идет до рестайл, объем двигателя 1,8 литра 885 тысяч рублей. Рестайл смотрится, конечно, посимпатичнее. Данный автомобиль на летней резине также есть бескочевой доступ. Ну, видимо, батарейка села на автомобиле. Я имею в виду аккумулятор. тоже полноценный минивэн три ряда сидений вот открылось в данной комплектации светлый салон кнопка старт антиюз кожаный руль установлен вариатор два подстаканника снизу прикуриватель подлокотники очень удобно плюсы данного автомобиля сзади довольно много места второй ряд сидений двигается вперед назад двигать сейчас не будем у нас такие кратенькие обзорчики Третий ряд сидений прячется в пол. То есть образуется... Ну, ровного пола здесь не образуется у нас. Сейчас я вам вкратце покажу. То есть, ну, методом трансформации, да, можно вот эту спинку откинуть назад. И третий ряд сидений тоже откинуть назад. В принципе, был вид пользования. Спать в автомобиле можно. Есть передний привод, есть 4 воды Гибридных автомобилей таких нет. Нашли мазу примаси, довольно сложно ее было найти, потому что автомобиль такой редкий, ПТС, бумага, видите, сейчас выделяет, когда ПТС-бумага. Ребят, к сожалению, цена не указана. Открыть автомобиль тоже не сможем. Три ряда сидений, 17 год, 2 литра, мультируль. Зимняя резина. Без литья. Да, автомобиль закрыт. Кому интересно, зайдите на дром, посмотрите, сколько стоит. Я не думаю то, что там и будет миллион. В принципе, данный автомобиль вы с легкостью, с легкостью найдете. Хороший, надежный автомобиль. Но я не знаю, почему. Вот знаете, есть такие автомобили, которые не пользуются там особой популярностью, в Вот почему-то относится к данной категории автомобилей. Обзорчик автомобилей с вами произвели. Скоро будет следующий мини-сериал. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем спасибо, кто подписался на этом видео. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. Ребят, это не сложно. Вам не сложно. Нам это будет очень приятно. Всем хорошего дня. У кого-то уже вечер. Всем хорошего настроения. Всем пока.